Ну что ж, дамы и господа, про мясо и Райзинг e на Ножевой раунд за сторону, про мясо в обороне пока что, Райзинг Еспортс e пока в атаке, давайте знакомиться с коллективами. Бан на фасткапе Кавору, или я не знаю, как там это правильно читать, в общем, там на аватарке у него что-то анимешное, поэтому понимаю, что это какой-то никнейм какого-то анимешного персонажа. Эффект ОПГ и Серега... Сера Года. Тут очень сложный никнейм, но Сера, короче. А, у команды Rising Esports в составе сегодня гаечка. Принц, скиллс, накажу и дживаншип. Ну чё, поножовщина, собственно, как вы видите, доходит до своего апогея. Эффект один против двоих, и каждому нужно всего-навсего по одному удару, чтобы завершить этот матч. Этот ножевой раунд. Ну а матч уж давным-давно пора завершать. Минус от гаечки выбор стороны за команды Rising Esports. Ну и очевидно, что, собственно, это будет э э своп, простите. А ну и вот, как вы видите, да, начало-то какое. Rising Esports. Выиграли ножи, выбрали карту и начали в обороне. На своей же собственной карте, которую они же, собственно говоря, и выбрали. Многообещающая. Сильная сторона, сильная карта. Команде про мясо предстоит прям вот не очень, конечно, хорошо. Ну, не очень легко, типа, но можно, можно бороться. Фейк, хаешка в скрип и открывашка на железо. Здесь эффект перестреливает на кожу. И дальше из-под девятки пытаются стекаться игроки команды Rising Esports. но стяжечка такая себе. Однако выбивание все-таки будет. Очевидно, что все-таки будет. Сера год да, минус не дает, к сожалению Ну и ОПГ последний Хороший счет по принцу Один на один со скиллзом Один хп остался И че это? Соединение разорвано Заебитлз А на основании чего оно разорвано? Простите меня. Это минус интернет, блядь. Да? Или нихера? Короче, ребят, я не знаю, сейчас возобновилась трансляция или не возобновилась. Кажется, должна была возобновиться. Да, все, возобновилось. Uh, ребятки, простите, пожалуйста Но это какая-то была непонятная елобуга Почему-то у меня просто взял и отрубился интернет Потом взял и появился Так что все, не переживайте Все есть, все хорошо мы, всё, мы все вернулись, мы живы снова и продолжаем И даже без разрыва на удивление Ну то есть как без разрыва То есть все будет потом э -э цельным стримом у вас тоже лагануло. Да, ребята, не переживайте, это провайдер мой прикалывается. Так, счет. Счет 0-0, показывает сервер. Но он, конечно же, не 0-0. Сейчас этот раунд доиграется. И мы все-таки узнаем наконец-то. Что ж произошло-то? В пистолетке. Кто кого все-таки перестрелял? Блин, там с одним ХП был ОПГ. Он, кстати, вот как раз сейчас на ваших экранах, да, все, вот один ХП у него снова. У него постоянно один ХП. Прям болеет. Болеет человек. Так, 2-0. Однохэповый ОПГ все-таки проиграл э, пистолетку. Ну и дальше экономический раунд команды про мясо тоже, как вы можете заметить, отдали. Винер, тезка, приветствую. Блин, я немножко, конечно, поймал дабл дизмораль, дабл tilt, так скажем, да, потому что тильтанул с того, что очень долго ждали начала матча, плюс еще и тильтанул от того, что сейчас небольшой разрыв соединения произошел, это вообще было прям неприятно. Дабл kill от накажу, один минус от кого-то там из команды про мясо, ну и тут, естественно, развал схождения, даже подобранные девайсы не сильно помогают команде про мясо выигрывать перестрелки, 3-0. Ну, пока райзинги ожидаемо начинают с победы в пистолетке и с трех матч-поинтов э, взятых. Это, как вы понимаете, естественно, э, замечательно. Замечательно для команды, которая пикнула эту карту. Не зря же ведь, наверное, райзинги выбирали сыграть нюк. Тут, судя по всему, должны быть какие-то заготовки, вероятнее всего. Просто если мотивация играть карту нюк заключалась в том, что, типа, мы первая команда, которая сыграет нюк, то это плохая мотивация. Нюк нужно уметь играть, это слишком серьезная карта, чтобы на расслабоне ее пройти. Ну, ее сыграть, то есть. Минус от живанши. минус от Скиллза должен был сейчас прилетать, но Сера каким-то образом выживает 40 с 40 хелспоинтами и вместе с эффектом остаются против трех оппонентов. На девятку взбирается накажу, но ну, а тем временем Серега погибает. Серега, да почему мне постоянно хочется сказать, что он Серега? Он серогодда. Почему какой нахрен Серега? <с salvaje> Кстати, это тот самый человек, по-моему. Или ОПГ, блин. Нет, по-моему, все-таки серогодда. Витя, ты спрашивал, как кого мы ждали. Саня, сколько тебе лет сейчас? Ровненько, красивенько, 30, чел... 30 годиков. Гаечка добивает эффекта, и в итоге это 4-0. К сожалению, для коллектива Промяса девайс на раунд у них не заходит, но зная экономику атаки, мы, в общем-то, можем понимать, что у команды Промяса по-прежнему есть деньги на форс-бай. Теска, привет, как ты, как здоровье. Тезка, приветствую, здоровье. С переменным успехом оставляет пока что желать лучшего. А в целом нормально все. Ну, как вы видите, два калаша и три дигла. Не очень, конечно, рабочий. мама, Принц, отличный хэдшот, ставит бану на фасткапе. Но тем временем ОПГ дает разменный минус. И численный перевес достигается именно стараниями команды. Про мясо, Их все-таки сейчас больше. Но на какую точку они будут выходить, они пока что еще не определились. Однако бомба у ОПГ. А сам ОПГ у нас где? Идет под девятку за Калашом. Подбирает. Подбирает тот самый э, автомат Калашников, за которым шел. Скиллс э, охраняет точку Б. Ну а Дживанши, в свою очередь, в общем-то, находится на улице. Смена девайса. И проход действительно на точку Б. Скилс, Промах со снайперской винтовки. Нехрен брать снайперскую винтовку, если не попадаешь. Теперь Джованше 1 в 3. Но тут, конечно, уже не тащебельная, неиграбельная ситуация. Поэтому 4-1. Таким образом, нехитро разыграв улицу, команда Промиас умудряются выиграть. Сань, ты лучший. Спасибо большое, Виталь. Понятно, а на Сбер донат кинуть можно, <laughs> тезка. Если вы желаете, то, конечно, можно. Реквизиты, все, через которые можно поддержать материально, в описании имеются. что ж, бомба взорвана, Дживанши 1 свой автомат Калашникова, и это первое досадное достаточно поражение для команды Rising и e sports Почему оно досадное? Потому что какое-то непонятное поражение было. Почему-то на улице э, посчитали нужным Rising стреляться с оппонентами, и в результате эти перестрелки, в общем-то, как бы и не вывезли. Снайперская винтовка, не хрен брать снайперскую винтовку. Ну, так получилось. Так получилось. Естественно, нет. Я понимаю, что любой снайпер иногда промахивается. Это была, так скажем, щу щуточка. Просто щутка. Это не щутки. Мы встретились в марш -рютке. Дживанши убивает эффекта. Это энтри фраг на засейвленном калаше с предыдущего раунда. Минус от гаечки по... Да И тут даблкил от принца. Мафака. ОПГ последний. И на этот раз команда Промяса без единого минуса просто отдают пятый матчпоинт. Скилл умеет с АВП играть. Да ладно, ребят, ну чё вы, я же сказал, что это шутка. Я ни в коем случае не говорю о том, что он там играет плохо или что он не умеет играть с АВП. Просто не попал и все, как бы. Я решил его трольнуть немножечко за это. Не переживайте. Никого не хочу, естественно, обидеть. Я же самый дружелюбный и добрячный человек. Вообще <смех> Ну нет, наверняка есть более добрые, конечно, чем я а, Но не об этом сейчас Выход-то на точку Б С пистиками и частично с калашиками Здесь Принц а, забирает бана на фасткапе Сер Серагода дает разменный минус по накажу Наказывает накажу Минус от Принца и гаечки Блин, ну принц очень жестко ставит на самом деле Прям третий минус от Принца ОПГ снова ласт 53 хелспоинта oh, и попадание от гаечки. Кстати, гаечка вместе с принцем вдвоем этот раунд, по сути, и выигрывают. 6-1. Про мясо надо хотя бы раундов 5 взять, пишет Бесик. Наверное, наверное, но возьмут ли? Добреет тебя только Леопольд. Ну, Леопольд, само собой, добрее меня. Я никогда не смогу, наверное, стать настолько добрым, как Леопольд. Это прям невозможно. Просто невозможно. Финские хаешки от команды Rising Esports, как вы можете заметить. Да, Кавору убивает на кожу. Энтрифраг за командой Промяса в кое-то веке именно они открывают количество убитых. Ой-ой-ой! хрена себе увольняют, как команду Rising Esports. Гаечка! И вообще без шансов. Просто принц. Только принц способен сейчас вообще хоть что-то поменять. В этой картине какая тайминговая флыша прям в лицо. Ну надо же. Ну что за тайминги? Ну что за, что за тайминги? 150 рублей на мандарины скидывает Александр. Большое спасибо за донат от души. Принял, обнял и приподнял, как скажет Витя. Ну и Витя, конечно, еще да. Вообще, все мои зрители, возможно, в какой-то степени добрее меня, потому что я, если меня сильно разозлить... Моя самая главная проблема в том, что я очень неуравновешен с точки зрения эмоционального контроля себя. Я очень легко прям вспыхиваю и... Типа... Я стараюсь именно поэтому избегать конфликтов, потому что были очень, так скажем, неприятные странички в моей книге жизни. Поэтому я стараюсь просто не конфликтовать, дабы не доводить до греха, как говорится. Скиллс попадает в кавору, и вот сейчас один против двоих. Ну, просто обязан отрабатывать. И отрабатывает минус ОПГ. Бомба выпадает, кстати, с ОПГшника, но бан на фасткапе ее поднимает. Но здесь просто сам бог велел поменять девайсы. И... Бан на фасткапе! Получается, прострела в табло, 30 хп остается. Скиллс не понимает вообще, где сейчас может находиться его соперник. Соперник уже занял желтый. Салам, Саня, приветствую. Приветствую всех, кто сейчас присоединился на трансляцию, ребятки. Всем вам респектики и приветики. дефьюз ты имеются у скиллзай, бан на фасткапе. Хитрит, хитрит, сверхсильно. И, блядь, не увидел скиллз. Его просто даже нахрен в упор не увидел дважды. Дважды. Подарите парню. Подарите парню очки. Пусть у него будет родной зум Как можно было дважды не увидеть Сначала соперника в скрипе Потом не увидеть соперника, выходящего из скрипа Че за приколы? 6-3 В итоге Rising Esports проигрывает этот раунд В очередной раз благодаря скилзу. Да-да-да Ну там просто Первый раз торчала целая модель Второй раз торчала целая голова Skills э, теряет 66% своего лайфбара. Ну и как вы видите, райзен. Райзен, простите, райзен Esports. Помимо лайфбаров, еще и экономики лишились. То есть это как раз-таки, как сейчас Бесик говорил несколько минут ранее, несколькими минутами ранее, э, что.. Нужно взять хотя бы 5. То есть вот сейчас будет четвертый практически на сто процентов, я уверен. Тут просто беспробудно, без бесшансово. Конечно, всех игроков обороны перестреляют рано или поздно. Насколько бы Дживанши здесь сильно не потел, у них есть... у них, у Промяса, есть точка А, на которую они спокойно могут зайти и поставить бомбу. То есть не обязательно это делать на споте Б. Хотя парадоксальнейшие игроки команды ProMias все-таки именно на точку Б идут ставить. Не... А, у них бомбы нет-то. Спасибо большое за подписочку Макадами. А вот и Дживанши своей головой все-таки нашел пулю с его именем, так скажем. У скилла глюки, он говорит, да? По жести. По жести. Надо принимать какие-то психотропные. Ну, как минимум, что-то. Что-то с этим нужно делать, нельзя сидеть, когда у тебя глюки, играть в каесик, надо лечиться 6-4, 10 раундов позади, пока что плотненько, пока что сложно ну, Сань, покажи тап, пожалуйста, обязательно покажу в следующем раунде Ух ты, принц, вы, вы, вы видели это, да? Просто ребята на ноге прибежали и эффекта отпинали, и все Следом еще и ОПГ от... Я иногда просто в шоке с командой про мясо. Вот при всем уважении, вы видите, что вообще сейчас происходит? Про просто уничтожили, пришли. Вот вы представьте ситуацию. Вы сидите дома, открывается дверь, кто-нибудь заходит и бьет вам просто пороже. Вот приблизительно сейчас так же выглядит раунд от команды Rising Esports. Они просто зашли к команде про мясо и надавали по мордасам. Тяжелый раунд, но серогодда с 44 хелспоинтами вполне себе, кстати, может сейчас что делать? Да выиграть! Ой-ой-ой! Ах, принц-то ошибается! Но здесь, кстати, надо было просто замерить. Замерить, где лежала бомба и просто просто... Ну понятно. Ну, как бы... 6-5. В общем, вот статистика. Я в шоке. И если сказать, что я в шоке, это ничего не сказать, потому что, ну, просто... Rising Esports сначала отпинали своих соперников, а потом просто внезапно промяс такие на развороте. С ноги в лицо, и просто вот эта хаешка на шаге назад просто... Она богоподобна, она убила через текстуры игрока. За это, кстати, вот прям дизреспект КСу, потому что вот в CS через текстуры невозможно было бы этот минус сделать. Накажу, разбивается при падении с каналки. Скилс. Ой, скалалки, господи. Скилс попадает в голову бана на фасткапе. Но как теперь выигрывать? Короче, разбивается, на накажу, просто разбился. Клатч 1 в 4, к тому же, да. Кстати, да. Ну, че, скилс э -э с очень низкой долей вероятности сейчас. О, -о, -о какое падение замечательно! Это на 30, на 41 хп спустился. Скололаз наш. Ну что, просто не знает, что делать. Парнягу просто раскачали так, что он вообще не в курсе, что происходит. 6-6. И невзирая, невзирая на то, что поддержка в чате у команды Rising Esports гораздо больше, чем у команды ProMiasa, ProMiasa умудряются в слабой стороне сравнять счет и играть абсолютно на равных с их оппонентами. Наоборот, за респект, за реалистичность в жизни это картонная, так, в, ж... в жизни это картонная стена от гранаты не спасет, если впритык стоять. Ну нет, я конечно с этим согласен, но просто типа блин, ну в современных играх сейчас уже так везде, в PUBG там типа в Call of Duty, если ты за стеной стоишь, взрывается граната рядом и максимум из возможного реалистичного эффекта тебя просто типа контузит, но ХП при этом не потратится. Ну как бы просто я как больше больше в последнее время игравший в CS человек немножко отвык от того, что хаешкой можно взорвать через стену. Это первая карта. Это единственная карта. Райзинг проиграют. Ну, мне кажется, рановато сейчас об этом говорить. Вполне себе, возможно, еще и выиграют. Но вторую половину придется играть за слабую сторону И в этом, конечно, большая проблема Всем привет, тебе дали ключ от Dying Light 2 Привет, нет, конечно же, ну что ты, ну... Я запрос оставил, на него пока что разработчик не ответил Но с большей долей вероятности, я полагаю, что придет негативный ответ Прокидка точки А в исполнении промяса Выглядит, в принципе, прикольно, но дым в скрипе должен был лежать гораздо раньше Самый большой и неприятный нюанс, то что дым должен был закр... закрывать игроков, которые выходят из скрипа, и этого дыма не было. Принц и Дживанши остаются против трех оппонентов, и в итоге про мясо, по сути, раунд разыграли весьма и весьма неплохо. Начинается поджим со спины, в то время как э, разбивается каналка, да, и неожиданно принц все-таки принимает решение сыграть, да ладно Эффект замечательное решение, не успевает серогод до его спасти, но успевает сделать два минуса под конец раунда, 7-6 Живанши за ТТ с Калаша покажет мастер-класс Посмотрим с радостью, с радостью. Промяса молодцы, за КТ уже расслабленно могут играть за счет взятых раундов. Да, однозначно, я считаю, что Rising Esports первую половину, даже если и выиграют со счетом 8-7, то глобально они ее проиграли, потому что команда Промяса забрала уже очень большое количество раундов. Столько нельзя было отдавать. Энтрифраг фраг от бана на фасткапе, кавору, даблкилл и скилл с один минус успевает сделать перед своей смертью. Накажу! находясь на девятке попадает под расстрельную статейку и теперь более того про мясо выигрывают первую половину команда играющая за слабую сторону выигрывает первую половину вы понимаете да насколько райзингом будет сложно играть во второй а я вот предзаказал in light 2 ультра да я в принципе то как бы тут вопрос в таком том что, что произошло что что произошло Де... о филат Филат донатит 100 рублей И пишет Хайрод киллерс Сосат Очень интересное решение от Филата Но Понимаю Но понимаю 2 в 2 2 в 1 Дорогие друзья Эффект последний 71% здоровья В его лайфбаре По идее Конечно могут позволить ему выиграть Потому что хп-то у него Едва ли не столько же Сколько у его соперников Ну а с минусом Подживанши Остается против 14 хп гаечки Че вообще? алё? У меня просто зависло сейчас, опять же. Блин, только... Нет, трансляция не упала? Не упала. У меня зависла вкладка с донейшн-алерцем. В итоге эффект выигрывает, и про мясо выигрывает первую половину со счетом 9-6. Так, Саня, как относишься к Скилзу? Да, блин, ну есть он и есть он. Как я к нему могу относиться? Я же не этот, как его... Ну... Блин, что за странный вообще вопрос, как я к нему отношусь? Я его вижу второй раз вообще вот в своей, как бы, комментаторской деятельности. Если бы я его видел чаще, можно было бы как-то еще к нему относиться, а так как? Для меня он просто игрок, и более того. На брудершафт, так скажем, я с ним не пил. Простите, дорогие друзья, я пропустил пистолетку. Простите, я мудак, я знаю, я мудак, я пропустил пистолетку, но у меня здесь просто коллапс произошел, у меня все окна позакрывались, я все очень быстро восстановил, но пистолетку пропустил. 10-6 про мясо, как выясняется, остановили выход своих соперников на рампы. И 10-6. Да, в пользу про мясо. Ребята, которые голосовали за команду Rising eSports, видимо, сейчас пока что немножко под подспотели. Вот, Сань, ты сделал запрос на ключ Dying Light 2. Если предоставит ключ, то не буду углядеть стримы, пока сам не пройду. Но если предоставят, скорее всего, нет. Потому что я думаю, Techland — это команда разработчиков такая. Они предоставят только крупным блогерам ключи. Какому-то нонейму вроде меня, скорее всего, нет. Затыкал гаечка или затыкала гаечка эффекта. В общем, ну, гаечка, конечно, хочется сказать, наверное, что это девушка все-таки. Ой, в голову пополз, прострела гаечки-то. Ай, серогот, да. ОПГ топ-1 минусует сейчас кого-то, блин, во все стороны надо смотреть. Хулиган YouTube подписался, спасибо большое ему за подписку. Ну, а у нас раунд заканчивается с поражением райзингов. В общем, блин, разорваться просто. Чат, кто подписался, уведомления высвечиваются слева, а кто... В общем, а игра справа, и мне нужно постоянно туда-сюда головой вертеть, а чат по центру, кстати Райзинг чемпионы, но пока что райзингом до чемпионства еще как минимум нужно сократить расстояние в 5 матчпоинтов Уже после этого можно надеяться на какое-то там чемпионство Ну а после этого еще и напоминаю, победитель этой пары выходит на команду One Hall, Еще их нужно будет обыграть для чемпионства Не прибедняйся, твое комьюнити тоже не с одного человека Паш, ну там, понимаешь, там важны охваты, там очень много статистики По -то -то -то -то -то. Васили... Максим Василинич, спасибо большое за подписку Вот, у меня, да, я не спорю, у меня 16200 с лишним подписчиков на канале Как бы это немало Но это, но, но просмотры да, то есть это только сейчас, в последнее время Более-менее побольше Собирается просмотров На каждом стриме в, в итоге По завершению, там, тысяча плюс Но это только сейчас И этого может быть Недостаточно, ну, типа, вот придет Купленов, допустим, и скажет Такой, дайте мне ключик, естественно, ему Дадут ключ, камон, там, 10 лямов Под 500, 10 плюс а... А я-то, что типа? А мне скажут, иди лес. Что, охренел что ли, еще, ключи тебе? Ты кто вообще такой? 12-6. Разваливают Райзингов. Короче, продолжается это самое разваливание, и это ужасно. Это ужасно. Молодец, брат, уважаю твой труд. Бег, спасибо большое. Очень рад, что вам нравится мое, так скажем, творчество. Все, теперь, ребята, я весь-полностью погружен в Counter-Strike. С чатиком пообщаюсь, опять же, чуть-чуть позже. Сейчас нужно смотреть, потому что раунды уже все-таки ключевые. Они дают как кому-то экономическое преимущество, кому-то позиционное и так далее. И за всем этим нужно следить. А я пока читаю чат, не успеваю следить за этим всем. Каворум забирает накажу. Следом пытается забрать еще одного соперника и забирает, но не совсем того, которого планировал-то. Из-за ангара выбежал еще один игрок и в результате... Команда Райзинг вышли на улицу и показали, что к выходу на улицу они, собственно, сами-то и не очень готовы. Я этого же Рабаса в очках даже не знаю. Только слышал про него. Не люблю хейтовых стримеров. А почему он хейтовый стример? И он вообще же, типа, не стример, типа. Он же, как бы, ну, игроблогер. Дорогу пленов. Даже писать не будет, ему и так дадут. Да, кстати, Куплинову и так, скорее всего, зашлют этот ключ со словами. Ну, поиграйте в него, пожалуйста. Кто выбрал эту карту? Райзинг. Райзинг выбрали сыграть эту карту. Карма, привет! Четыре Калаша и Галил в руках команды Rising Esports. Бай, как вы понимаете, но ну, не самый аховый. Но, тем не менее, раунд начинается с размена. Погиб Принц, погиб Кавору. Но это еще пока не приговор ни для одной из команд. Четыре в четыре абсолютно играбельно. Что для атаки, что для обороны. Ну, а Дживанши просто ждет, отдыхает, так скажем, и ждет поджима со спины. Которого, к слову, не предвидится. Команда Промяса больше внимания уделяют именно передовой. То есть войне, которая происходит впереди. Снова минус от бана на фасткапе. причем два минуса от бана на фасткапе. Гаечка разменивается. Но бан на фасткапе хорош. Квадрокилл в исполнении Дениса. Денису аплодисменты. 14-6. Саня, я не карта, а карма. Так не, я же сказал привет Андрюха вообще. Ты чё, Андрюх? Андрюх, ну ты чё, Андрюх, Андрюх, меня же спросил Адвайта, кто эту карту выбрал? Я сказал, что эту карту выбрала команда Райзинг, а потом просто поздоровался с тобой. Видимо, у тебя, наверное, просто там это пересеклось. А, хотел сказать хайповый. А, ну это да, да. Ну, я не знаю, не знаю. Тут, конечно, на вкус и цвет всегда все фломастеры разные, справедливости ради. Кому-то нравится Куплинов, кому-то не нравится. Точно так же кому-то нравлюсь я, кому-то не нравлюсь я. Я лично никому никакой неприязни не испытываю. Карма, ну как, немного... Да не очень, ничего себе, Андрюх. Ну, как бы так-то вообще-то стрим идет уже два часа. Два часа, если быть точным, 19 минут. Типа, и ты вот сейчас только пришел, Это намного, получается, опоздал. Ну, пропустил-то ты по факту одну карту полностью. И почти всю полностью вторую. Глаза закрываются. Андрюх, отдыхай. Не переживай, отдыхай. Э, как бы, если что, вдруг можешь потом глянуть, и запись, как бы. Если устал, то вперед на боковую, как говорится. Ну что, 14. <связывая> <связывая> Филат закидывает еще соточку. Еще раз спасибо за голос. В меня получается, ты шаришь. Дуримар конь. Пишет Филат. <свят> Спасибо большое Филату за 100 рублей. Дурик, не обижайся. Ты же понимаешь, да, что это не я решил тебя назвать конем. 4 в 3. Размены на стороне команды Промяса. Они, во всяком случае, вывели их в численный перевес. Они, размены, их Промяса. В общем, все объяснил, все рассказал. А принц, Дживанши и Гаечка. Теперь вы видите, насколько Райзинг пытаются играть осторожно. Обожглись, увидели, что во второй половине можно вообще ни одного раунда не взять. А счет, между прочим, напоминаю, во второй половине 5-0 в пользу коллектива про мясо. Райзинги до сих пор еще ни одного раунда забрать пока что не сообразили. Принц 24 хп, гаечка 100 и будет попытка поставить бомбу на точке А. Вернее, не попытка, она будет поставлена на точке А однозначно. Ну, кавору что-то куда-то непонятно... В непонятном направлении. Прыжок ХЛТВ был? Нет, не было. А, на, на фасткапе не бывает прыжков ХЛТВ. В общем, в непонятном направлении были выброшены а, несколько а, флешек, которые вот сейчас бы скорее пригодились, да? Ну и в результате, конечно, кавору не справляется. Счет 14-7. Пауза пошла на пользу команде Rising eSports. Талант сань дадут. Никуда не денутся Да нет, я практически уверен, что нет Хотя разработчики, вот, например, чуть более Ну, чуть Чуть, чуть так скажем, меньше уровнем э, Из Испании выдали мне ключ от игры Инсомния Ее я как бы прошел Скайфанул с игры, вообще игра классная И разработчикам огромный респект за то, что они еще и мне ключик подогнали Сбили кураж, может быть? Вполне возможно, Адвайта, вполне возможно но, как бы, здесь, если команда про мясо, по факту, будут сильнее, чем их соперники, ну чё, вот этот человек на желтом сидит, вообще не помогает? Кто он? Бан на фасткапе, Денис! Там из желтого 55 человек вышли, ты все сидишь и скрип пытаешься расстрелять. Чё ты делаешь, Денис? 15-7. Не, без повода ни грамма, в рот миллиметра в жопу. Это правильно, Андрюх, кстати. Это очень правильно. Правильно. Ни в коем случае. Пить просто так нельзя. Колодца в жопу тоже. Колодца вообще нельзя. Что это сейчас было? Никто желтый не смотрел. Я говорю, там просто чел вышел из желтого и не знает, что делать. В кого стрелять-то? Они все к нему спинами... о все трехочковая залетела, дамы и господа, мне кажется, это финальный раунд этой мать, этого матча. Лебединая песня команды Rising e eSports, повероятнее всего, сейчас как бы и закончится, да? Да, ОПГ просто ваншотнул двух оставшихся соперников и это 16-7, дорогие друзья, команда про мясо выигрывают. В четвертьфинальном противостоянии против команды Rising Esports. И проходят на игру с командой One Hole. Которая состоится в понедельник. Не знаю во сколько. Ну, в общем, это там ребята между собой еще договорятся.